Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 12 июня 2022 года. Сегодня мы с вами разберем главную криптовалюту, посмотрим на индексные и индикаторные показатели, а также при цели моего внимания сегодня главный альткоин, разберем сегодня эфир. Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то я рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, оставить комментарий, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также подписаться на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. На главной страничке YouTube-канала с правой стороны есть ссылочки на страничку TradingView, также рекомендую подписаться, здесь выходят обзоры в видеоформате по главной криптовалюте и по отдельным альткоинам. А также недавно я презентовал ВКонтакте, тоже рекомендую в это сообщество подписаться. Ну а мы с вами давайте начнем. Посмотрим на индикатор страха и жадности, что сегодня происходит на рынке. Мы по-прежнему находимся в зоне экстремального страха, индикатор показывает отметку 14%. Обратите внимание на тепловую карту криптовалют, она полностью в красной зоне. У нас продолжается медвежья, активная медвежья динамика. И также обратите внимание на индикаторы по главной криптовалюте, они показывают также активную зону продаж. Также давайте посмотрим на ликвидации. За последние сутки ликвидировано 178,5 тысяч трейдеров на общую сумму 477 миллионов долларов. И в первую очередь, конечно же, несут потери лонговые позиции. Давайте посмотрим соотношение быков и медведей сейчас также за последние 20. 4 часа доминирует медвежье настроение 51,57% шортовых позиций. Также хочу обратить ваше внимание на индикатор sentiment и активных адресов. Это не просто активные адреса, а это индикатор, который показывает. За период 28 дней изменения в процентном соотношении активных адресов, а также цены за этот же период времени. Это среднесрочный индикатор, который очень хорошо показывает именно среднесрочную динамику перекупленности или перепроданности на рынке. И обратите внимание, мы с вами смотрели этот индикатор уже неоднократно за последнее время. И в период где-то примерно с середины и до конца мая мы говорили о том, что вот эта вот консолидация рано или поздно выскочит вверх. Мы не можем определить именно движение цены в плане перекупленности, уйдем ли мы к красной границе этой зоны или пересечем ее или дойдем до середины границы или просто будет движение до нижней границы еще раз двинемся вниз и потом только вернемся но однозначно это в большей степени вариант выхода за нижнюю границу показывает нам о том что мы будем возвращаться и мы с вами это предполагали что в среднесрочной перспективе такой возврат может быть если мы сейчас посмотрим на график биткоина то мы тут же можем оценить это самое движение вот смотрите май середина и примерно до конца мая и выход из этой дина для нас с вами означал ну, в процентном соотношении, если мы будем говорить, то это примерно где-то в максимальное значения Порядка 13,5% роста в среднесрочной перспективе произошло После чего сейчас ушли на коррекционное, но это мы сейчас с вами обсудим дальше И прежде чем начнем, еще также хотел обратить внимание тоже на индикатор активных адресов Только здесь речь идет именно о самих активных адресах в количественном плане И посмотрите на график внимательно, зеленая волна это цена биткоина А вот эта гистограмма это график этих самых индикаторов если внимательно присмотреться, то всегда в период роста цены растут активные адреса. В период снижения активные адреса снижаются. Сейчас идет спад активных адресов. И посмотрите, как у нас выглядит сейчас график. Вот это снижение, даже вот в последние моменты, мы находимся сейчас в абсолютно ровных значениях. Активные адреса, можно сказать, находятся в флетовом движении. Посмотрим сначала на индекс доллара. Мы говорили о том, что индикатор... Мне показывал Cypher B о том, что мы, скорее всего, будем пытаться вернуться в зону 106 и попытаться снова взять этот глобальный уровень Fibonacci. Но сейчас пока что этого не произошло, но движение продолжается. Обратите внимание, волна Momentum двигается снизу вверх. Активный Money Flow, он вроде бы снижался, но снова возвращается в расширяющуюся такую формацию. И если динамика продолжится, то, по крайней мере, ближайший уровень локального FIBA 105% мы должны пощупать а дальше будем скорее всего пытаться взять 106 если ничего не изменится сейчас в плане основной криптовалюты поскольку индекс доллара обратно коррелирует с ней то есть если индекс доллара будет расти то главная криптовалюта вероятнее всего будет снижаться индикатор сайфер и показывает нам синий треугольничек намекая на то что динамика потихонечку спадает и секвентал также рисует восьмерочку если посмотрим внимательно восьмерка означает что цикл вот этой вот локальной восходящей тенденции может быть в скором времени завершен. также хочу посмотреть на индекс альт сезона за последнее время мы все время его смотрим обратите внимание мы были где-то в районе 20, очень долго, 22, 25, 28, опять 22, потом 20, а сейчас спустились в 14. То есть активная доминация биткоина сейчас на рынке продолжается. Ну и давайте сразу же к ней на график посмотрим. тоже предполагали, что будем пытаться прорваться к уровню 48,92, уровень FIBA. И обратите внимание, мы к нему и тянемся. То есть попытка к нему подняться у нас есть, максимальное значение 48,65. И Я думаю, исходя из того, что вижу на графике, активный зеленый денежный поток, есть некая такая перегретость по классическому RSI. Обратите внимание, красным засвечивает сейчас волна этого индикатора на Cypher B. Но я думаю, что попытка еще двинуться вверх, скорее всего, будет. По крайней мере, секвентал завершил восходящую динамику. Он нам подрисовал, что мы должны развернуться. Мы чуть-чуть скорректировались и двинулись вверх. Пока индикатор этот не подписывает нам сейчас в цифровых значениях. Мы продолжаем. То есть предыдущую динамику восходящую. Или был все-таки залом, и мы сейчас начали отрисовывать новую динамику. Пока непонятно. Но в целом, я думаю, что видно объективно, что мы, скорее всего, к этому глобальному уровню в районе там 48-92, но ну, это может быть 49, скорее всего, потянемся. Доминация очень-очень сильная сейчас на стороне главной криптовалюты. Ну и давайте сразу же к ней посмотрим, что с ней происходит. Представляю вам биржу Binance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 которые используются в обеспечении маржинальной торговли. Binance входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как KuCoin и Hobby. В последнем обзоре мы с вами говорили о том, что сейчас на рынок оказывает большое давление. Конечно, вся та статистика, которая выходит по фондовому рынку, корреляция у нас не изменилась. Мы видим, что в пятницу мы закрылись очень сильные просадки, минус 3,5 по высокотехнологичному сектору Nasdaq Composite. И это означает, что этот сектор на сегодняшний день, ну, наверное, основная корреляция именно происходит с этим бенчмарком. Поэтому и такое давление сейчас на рынок криптовалют. И мы также предполагали, что после выхода статистики по инфляции, а также в скором времени очередного заседания Федеральной резервной системы. Между прочим, что касается статистики, давайте посмотрим. Это было пятницу в 17.00 выходили индексы основные потребительские и посмотрите, какие были ожидания и какие были результаты. Конечно, это основной был, наверное, движущий фактор, основной триггер снижения по фондовому рынку, что, соответственно, не могло не отразиться на криптовалютном рынке сейчас тоже. И мы ожидаем буквально на следующей неделе, давайте посмотрим, когда это, скорее всего, 15 числа. 14-15 июня у нас в 21.00, в 21 да, у нас будет решение по процентной ставке ФРС и заседание комитета. Надо также следить за этими показателями. Я думаю, что мы поднимем ставку, скорее всего, как минимум на 0.50%. Это как минимум. Посмотрим, что произойдет. Но в целом сейчас очень много негатива, и я думаю, что борьба с инфляцией со стороны Федеральной Резервной системы продолжится и вероятнее всего рынки будут на это соответствующим образом реагировать в негативном формате, что и скажется на криптовалютном нашем рынке тоже. Что касается главной криптовалюты, мы с вами предполагали, что мы ушли в диапазон между уровнем 30,5 и 28,5. Немножко выходили в другую диапазонную торговлю, но ненадолго. И в случае пролива этого диапазона, соответственно, направлялись вниз в зону 26,5 и 25,5. Мы сейчас туда и двигаемся вероятнее всего этот уровень потрогаем, обратите внимание на дневки, только третья свеча по секвенталу. И скорее всего четвертая свеча тоже последует в нисходящей динамике. По крайней мере, RSI Stochastic на Cypher двигается вниз. И давайте посмотрим на трендовые индикаторы. Да, трендовый индикатор заворачивается, отрисовывает бордовым цветом кривую и смотрит вверх вот к этой синей границе. И это означает, что сейчас медвежья динамика будет расти. И тут вопрос: если перейдем, конечно, в зеленую зону и на этом росте можно отскочить, такое тоже бывает, обратите внимание, на загибах можем перейти, да но как правило обычно происходит в другую сторону, то есть сверху вниз, потом в зеленый динамик, по крайней мере в последнее время, то есть из зеленый переход в красный, вот он здесь состоялся, очень незначительный, если приблизить, то видно, вот тут вот незначительный переходик, вот здесь локальный был у нас отскок и сейчас индикатор показывает вниз. Если посмотрим на верхний индикатор, то он у нас заворачивался в зеленую зону локально. И сейчас снова видно двигается нисходящей динамики. Идет залом в красную зону Ну и давайте посмотрим сейчас на еще сетку EMA Ribbon на дневном индикаторе Посмотрим, что с ней Отваливаемся сейчас вниз от сетки Вероятно, еще потянемся ниже, после чего будем пытаться к ней вернуться Пока мне нравится с точки зрения того, что сетка попыталась сейчас попыталась уйти в среднюю динамику Главные объемы у нас находились вот здесь, в районе 29 Мы их провалили соответственно сейчас ниже и двигаемся к следующим вниз если проваливаем следующие 26 с половиной пять с половиной вот эту зону то вероятнее всего уходим на 200 недельную простую среднюю скользящую здесь же красным у меня подчеркнута специальная пунктирная паутина трендовая вот в эту зону 22 23 мы можем вероятнее всего спуститься если провалим сейчас этот уровень почему этот уровень так важен потому что если мы вернемся к индикаторам средних скользящих по экспоненте, экспоненциальных средних скользящих. Обратите внимание, сейчас именно этот уровень динамичной недельной поддержки нас удерживает. То есть свеча Хайкенеши опустилась ровно к этому уровню, то есть на экспоненциальную среднюю скользящую. И если идет провал этой экспоненциальной средней скользящей, уходим на более медленную, двухсотую, она будет динамичной поддержкой вот сюда, красной пунктирной восходящей паутины. Сейчас активно развивается на недельке красный денежный поток такое ощущение, что половина его пройдена поэтому есть мнение о том, что и половина даже больше, две трети, грубо говоря денежный поток, я уже об этом тоже в обзорах говорил, он появляется позже гораздо красный, чем на самом деле происходит нисходящая динамика, то есть начинается медвежий рынок, обратите внимание, он у нас начался можно сказать в начале ноября, ближе к середине ноября, да, даже точнее да прям вот 15 ноября, можно сказать начало медвежьего рынка, а красный денежный поток появился только 4 апреля 22 года, вот он красный Flow. соответственно две третьих вот этой динамики нисходящей пройдено то же самое можно сказать и о большинстве фундаментальных показателей которые говорят о том что у нас по различным он чем метрикам у нас уже недалеко до капитуляции но это все конечно понятно фундаментал это хорошо но надо смотреть еще и объективно на то что будет происходить сейчас в макроэкономическом плане но рынок пока закладывает негатив конечно ну отыгрывает негатив вот всей этой истории с инфляционными ожиданиями, значит, с данными по инфляции по американскому рынку. И сейчас готовится к тому негативу, который будет связан с ужесточением. И уже он происходит и будет происходить. денежно кредитной политики от ФРС, изымания ликвидности и так далее. Ну и давайте посмотрим младшие часы. Что у нас сейчас на младших часах по биткоину? 6 часов у нас сейчас, посмотрите, нисходящая динамика на 6 часах. Секвентал ее завершил и говорит о том, что мы сейчас уже идем в такую глобальную перепроданность, Не может остановиться становиться, такое бывает. Да, обратите внимание, то есть завершается динамика И потом может быть небольшое коррекционное движение И продолжение а, спуска Сейчас есть чуть-чуть остановочка Но мы начинаем активный красный money flow Если он продолжится, то вероятность ухода сюда в зону 25.5-26.5 Она сейчас очень большая Ну и на дневном таймфрейме также по классике Мы с вами уже это смотрели достаточно давно Мы отработали сейчас большой перевернутый флаг Если говорить о графическом анализе ну, все знают мой подход к этой истории это лишь только один процент вероятности и вообще в принципе весь анализ состоит из маленьких однопроцентных вероятностей из которых мы собираем потом предположительное видение движения цены и сейчас мы смотрим что отработали флаг и есть риск отработки флаг флагштока сейчас Трейдинг-вью работает не очень правильно. В момент вот этого перехода кривая должна либо удлиняться, либо снижаться. Сейчас это не работает. Но если посмотреть без работы, без, скажем так, этой функции работающей, то уходим точно вот сюда, красный пунктирный восходящей. Ну и сейчас мы отрабатываем еще и маленькую историю, точно такую же. Если посмотреть сейчас внимательно вот сюда, то мы с вами тоже были в медвежьем, можно сказать, флаге, только в более младшей формации. И, естественно, проваливаем его тоже ниже. И если взять флагшток, классическим методом посмотреть, куда мы двигаемся, то, мне кажется, даже с неработающей функцией мы все равно движемся куда-то сюда, все-таки на 200-недельную. И если эту недельную рассматривать как основную, наверное, зону консолидации цены за все предыдущие периоды таких же медвежьих рынков, то мы с вами увидим, что вот этот период, это 2018 год после а, дампа 2017 -го года, достижения предыдущего all-time high цены в 19 тысяч. И у нас произошла в 18-19 год консолидация вдоль, поверх, не пересекая. 200-недельную, простую среднюю скользящую. Во время корона дампа в марте 2020 года мы чуть-чуть ушли с квизом вниз, но вернулись на нее, поконсолидировались несколько недель и дальше перешли к восходящей динамике. Что-то мне подсказывает, что у нас сейчас может быть такая же история. Ну и давайте посмотрим, что у нас с эфиром. Обратите внимание, эфир идет по той же самой схеме. Если говорить о графическом анализе, то у нас он выглядит вот так. Сейчас отрабатываем медвежий флаг, спускаемся вниз, и вероятность того, что уйдем на отметку куда-то вот сюда ниже 1 250 она очень большая у меня здесь пунктирные паутины как раз показывают эти уровни сейчас мы четко посмотрите как пунктирная отработала уперлись прямо вот в поддержку этого уровня 1000, 1430 примерно плюс-минус долларов это всегда зона не нужно обозначать любой уровень который я пишу как уровень даже уровня фиба это не уровни это зоны ценовой консолидации и сейчас мы рисуем по секвенталу четверочку на дневном таймфрейме скорее всего будем продолжать эту динамику. RSI стахастик двигается вниз. Волна моментума не завершила а, свое формирование. Но есть уже перепроданность по классическому RSI. Начинается цветовой переход из нейтральных значений а, в зеленую зону. То есть классический RSI нам говорит о том, что мы, вероятнее всего, сейчас уже достаточно серьезно перепродались. Сейчас я посмотрю а, еще индикатор волчиста. И до дневка, смотрите, индикатор не ушел в среднее значение, уходит вниз. То есть сейчас нисходящая динамика. Но ну, она в любом случае должна сейчас завершиться каким-то отскоком. Боллинджер тоже показывает у нас перепроданность. Нижняя граница уже свалились вниз. Уперлись в уровень. Если продолжится дальше, то следующая поддержка у нас будет в районе 1250. Если проваливаем ее, уходим на 1100. Уровень глобального FIBA. Ну, сопротивление у нас явное сейчас находится на 2350 примерно где-то. Следующая у нас в районе 2730-2750 примерно. Ну, можно посмотреть еще по классическому набору индикаторов. Сейчас нам тут и САР. Покажет локальные уровни. Давайте посмотрим. Здесь консолидация 1750, 1730, значит, следующая будет ближайшая. Дальше у нас идет глобальная FIBA 1900, здесь же 1950, вот примерно зона. Потом сопротивление динамичное, 50 экспоненциальный среднескользящие, сейчас она у нас находится на уровне 2130. 250, пунктирная паутина 2,350 и дальше глобальная фиба 2,470, но здесь же и 100 дневка. Голубой мувинг, если ее прорываем, то в следующем у нас, смотрите, 200 дневная экспоненциальная среднескользящая. И она сейчас консолидируется на тоже пунктирной паутины, восходящей на отметке 2,700 с лишним. Ну и глобальная фиба уже на 3,000. То есть вот так сейчас выглядит эфир и если посмотреть на эфир тоже так же как на биткоин с учетом небольшой оценки по графическому анализу, то мы с вами видим, что здесь мы отрабатывали немножко другую фигуру, если там это был все-таки флаг, то здесь это было больше похоже на вымпел, но в любом случае он тоже медвежий и отрабатывает скорее всего в медвежью историю, и вот уровень 1250, это следующая поддержка, как раз таки, которую я вижу, и которую мы можем отработать. Вот на сегодня, наверное, все, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, хорошего вам сегодня воскресенья, и хорошего начала недели. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate, и до новых встреч!